Всем доброе утро, Татьяна. запах чайной розы М -м -м. хочется дышать и дышать постоянно юка зацвела сейчас мы лежим. лишние лишние листики обрежу и она будет крест Okay. те, которые зимой, они старые Молодые, они сочные И У меня пока получится его <laughs> Такой, сейчас покажу. Получается красавец. Подрежем красиво мы такой древнее старые листья. Садится. Ну, издалека как. Вот такой. Это в моей вазе. Какой. Черный Моя ваза наша. Еще одна роза. Не знаю, как называется плетущаяся. Она растет кустом, а зацветает гроздями. Вот. Гроздья. Ну, это пух. У нас тополиный пух. Я заметила. Летает два дня, потом идет ливень. То есть природа сама избавляется от тополиного пуха. Я думаю, что уже сегодня, с сегодняшнего дня, уже будет легче дышать. Вчера ливень смыл до полины пух. Вот такие красавцы. Скоро зацветут, возможно сегодня. Глория уже зацвела. Покажу сейчас эту красавицу. Эта роза пахнет чайной розой. Она имеет запах розы. Химацея из дня на день. Здравствуйте. Гвоздика. Такие поздние, громадные... Большой рис. Тут пион. Этот пион у меня за последний. За 16 лет место зацвел. Конечно, ему не хватало по всей видимости. Действительно, не хватало. Конечно, действительно. Ну и что же, наши черешни. Черешни уже Он просто наливается, Скоро будет. Краснеет. мы в детстве уже ели? Посмотри на это. Такая красота. А, она двойная. Ты чуришься? что я разговариваю? Разговорчивый ты нас. Вступает в разговор тоже. А здесь? Кузька, катушка, катуська, привет, привет. Вот такой ливень у нас вчера прошел. 100 литров воды. Вот здесь переливом идет. У нас система такая и Малинка, скоро, скоро. виноград еще одна роза у меня есть тоже скоро пойдет мы покупали на рынке ее как штампую штамбовую но желтую как бывает обычно на рынках и в магазинах нас обманули Вместо желтой нам дали просто кремовую розу, но главное, что это роза, не так как у меня муж купил, купил хурму, а оказалось алыча. А здесь уже тля. А ну посмотрим. Да, тут уже надо. Надо обработать тли. Это роза сладкая, поэтому на нее в первую очередь для и садится. А клубника в разгаре. Наедаемся. Делаем маски. Я всегда, первая клубника. У нас заведено. Съедает самый старший член семьи. То есть это дочка была. Сейчас внук. Когда дедушка с нами жил, он был больной. Поэтому ему всегда все первое оставалось. Первая клубничинка. Съели, загадали желание. И потом можно обязательно сделать маску Вот пока есть клубника маску для лица делаю постоянно и покажу вам как я у нас еще вот такая есть не видно да? блестят я называю их но ну, мы называем слымаки Камера не передает, блестят их не видно, что они есть, ползают. Покажу, как я с ними борюсь. Вот найду их и мы покажем. В основном стараюсь народными методами бороться. Друзья, пишите комментарии, ставьте класс. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, хорошего лета. Пишите комментарии.